Всем привет, с вами Максим и вы на канале Путь к Истине. А вы никогда не задумывались, почему абсолютно все, что предсказывают ученые в области науки, все сбывается? Исаак Ньютон чисто теоретически предположил взаимотяготение между телами, а сейчас наука говорит, что это действительно так. Питер Хикс чисто теоретически предположил существование бозона Хиггса, который в дальнейшем был найден с помощью андронного коллайдера. Альберт Эйнштейн чисто теоретически предположил, что пространство и время взаимосвязаны и постоянно искривляются, а сейчас наука преподносит множество практических доказательств этому. Как так получается, что все ученые-теоретики, которые не имели никакого отношения к практике, являются такими гениальными учеными? Неужели физики-теоретики настолько гениальны, что никогда не ошибаются в своих расчетах? Давайте же разберем, почему так происходит. А разбираться мы будем на примере черных дыр, которые также были теоретически предсказаны учеными сто лет назад, а совсем недавно официально доказаны с помощью сделанного снимка. Термин «черная дыра» начал использоваться в научной среде в середине 20 века благодаря американскому физику-теоретику Джону Уиллеру в 1967 году. Считается, что в центре любой черной дыры – сингулярность, Английский физик Стивен Хокинг определяет сингулярность как место, где разрушается классическая концепция пространства и времени так же, как и все известные законы физики. По его словам, сам момент сингулярности уникален, поскольку не подчиняется ни одному из существующих законов современной физики. И сразу возникает небольшое недоразумение, ведь если понятие сингулярности не вписывается ни в одну из существующих законов физики, то может быть такой вещи, как сингулярности и вовсе не существует, а следовательно и не существует черных дыр? Тогда получается теория черных дыр ложная теория? Тогда почему ученые изучают эту теорию, которая полностью противоречит всем законам физики? А все очень просто. При возникновении проблем подобного рода ученые эти проблемы заменяют красивым словом – парадоксы, и как ни в чем не бывало продолжают дальше создавать свои немыслимые теории. Но такую теорию вряд ли можно назвать верной, ведь согласитесь, теория верна только в том случае, если в ней нет никаких ошибок и противоречий. Вряд ли можно назвать теорию верной, если в ней множество проблем, которые мы называем парадоксами. Но радует то, что не все ученые готовы были закрывать глаза на весь этот бардак. В сентябре 2014 года Лаура Мерсини Хоутен, профессор физики Университета Северной Каролины, доказала математически, что черные дыры никогда не возникали. Работа не только вынуждает исследователей переосмыслить ткань пространства-времени, но и переосмыслить происхождение Вселенной. «Я до сих пор не могу отойти от шока», — сказала Мерсини Хоутен. Мы изучали эту проблему в течение более чем 50 лет и это решение дает нам много пищи для размышления. В своей новой работе Мерсини Хоутен показывает, что выделяя излучение, звезда также изливает массу, настолько, что как ее не сжимать, она не может стать черной дырой. Главный вывод из ее работы таков – нет такой вещи, как черная дыра. Документ, который был недавно представлен на ArcSiv предлагает точное числительное решение этой проблемы. Работа была сделана в сотрудничестве с Харландом Пайферром, экспертом по относительности чисел в Университете Торонто. Экспериментальные данные могут в один прекрасный день обеспечить физическое доказательство по поводу того, что черные дыры во Вселенной не существуют. Но сейчас Мерсини Хоутен говорит, математически это доказано. Работа Мерсини Холтен заинтересовала многих ученых, которые занимались изучением черных дыр. Официальная наука затрещала по швам, ведь отсутствие черных дыр также ставит под удар и теорию относительности Эйнштейна. И вот ученым-теоретикам, которые занимались изучением черных дыр, нужно было как-то выходить из этого неудобного положения, ведь им так не хотелось признавать, что их теория черных дыр ложная. И вот буквально через несколько лет, в апреле 2019 года, ученые доказали существование черной дыры, опубликовав ее снимок. Пять лет потребовалось физикам-теоретикам для того, чтобы освоить Photoshop. И это не голословное заявление, ведь как уже было сказано выше, наши имеющие представления о физике говорят нам, что такой вещи как сингулярности просто быть не может. К тому же это уже доказано математически, а математика является точной наукой, в отличие от физики, в которых сплошные теории и в которых присутствует множество парадоксов. Да и получается довольно странная картина. Мы умудрились сфотографировать черную дыру на расстоянии 60 миллионов километров, но при этом не можем нормально сфотографировать планеты собственной Солнечной системы. Да с такими технологиями мы могли бы рассмотреть на поверхности Луны каждый камушек, каждую пылинку. Но максимум, на что мы способны, так это вот такое фото. Поэтому и складывается очень серьезное сомнение, насколько достоверны снимки черной дыры. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что никаких черных дыр не существует, поскольку они никак не подтверждаются с научной точки зрения, а лишь наоборот, опровергаются как со стороны физики, так и со стороны математики. Но ну и что самое интересное во всей этой истории, так это то, что мировые ученые-теоретики, такие как Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Стивен Хокинг, также имеют огромное количество парадоксов в своих теориях. Получается, мировые ученые-теоретики не такие уж и гениальные, как нам их преподносят. После изучения черных дыр я понял лишь одно, что самая большая черная дыра – это наша официальная наука. И чтобы об этой черной дыре узнало как можно больше людей, Прошу вашей помощи в распространении данного видео, а также оставь несколько комментариев под видео и не забудь подписаться на канал, ведь только вместе мы дойдем до истины. Вы были на канале Путь к Истине и с вами был Максим. Пока!